Здравствуйте, мои дорогие подписчики и зрители моего канала. Если вы еще не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать полезные интересные рецепты. Если принимать такое молоко в течение месяца, можно нормализовать работу печени, снизить уровень сахара в крови у диабетиков, а также защитить костную систему. Это молочко укрепляет кости, а также является профилактикой от неврологических заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера или Паркинсона. Разжижает кровь, делая ее более жидкой и молодой. Как у любого средства, есть противопоказания. Это беременные и люди, страдающие аллергической реакцией на семейство растения астровые и сложноцветные. Перед употреблением внимательно изучите противопоказания, чтобы не нанести вред вашему организму. Ну а готовиться это молочко очень просто. Для этого понадобится семена расторопши, одну чайную ложку на стакан воды, взбиваем блендером до образования белой воды и процеживаем ее через сито. Принимаем такой напиток три раза в день по одной третьей стакана. За тридцать минут до еды. Будьте здоровы и не болейте.